Надежные инструментальные тележки «Норберг» на 5, 6 и 7 полок. Модели T5P, T6P, T7P. Столешница выполненная из прочного антискользящего пластика, впаянная. Для удобства имеет ячейки под крепеж и отвертки для быстрого к ним доступа. Корпус усилен ребрами жесткости, а бампера из прочного пластика, установленные по краям, предотвратят корпус от повреждения. Есть центральный замок, расположенный сбоку. За счет толстого металла, каждый из ящиков имеет большой запас прочности. Наличие функции автоматического возврата роликовых направляющих в самом нижнем ящике их два гарантирует плавность хода во время открывания или закрывания. Тележка оснащена системой защиты от опрокидывания. При открытии любого одного ящика все другие ящики останутся заблокированными. Колеса увеличенных размеров – 125 на 50 мм, с огромным запасом прочности, способны работать в самых жестких условиях. Два поворотные колеса снабжены стопором. Тележка маневренная и легко перемещается по рабочей зоне в случае необходимости. Одна из боковых стенок тележки имеет перфорированную панель для крепления на ней крючков для инструмента. Крючки идут в комплекте с тележкой. Выбирайте для вашей работы только проверенное и надежное оборудование. А также не забывайте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе новых видео.